Видископ. Школа блогеров. Мы э, вообще в целом считаем и отталкиваемся от этой концепции, что, во-первых, пользователи ⁇ это очень важная часть э, сайта, не просто читатели, не просто писатели комментариев, а люди, которые умеют, могут и как минимум хотят делать что-то что более масштабное, что, там, писать какие-то тексты, э, посты в блогах. Но очень важно для этого их э, направлять. Очень важно помогать им понимать, что, что хорошо, что плохо, что интересно, что неинтересно, что не нужно ставить точку в конце заголовка, что вот эту вот такую простыню, наверное, прочитают три человека, а вот такой текст прочитает сто, тысяч и так далее. А для этого у нас существует не, не только для обучения, а в целом для работы с пользователями, у нас существуют социальные редакторы. То есть отдельных два человека, которые занимаются блогами, которые занимаются блогерами, которые постоянно с ними общаются, которые постоянно говорят им, парни, вот вы делаете, то все отлично, плохо, вот занимаются менеджментом вот этого всего нашего UGC, то есть UGG Generated Content. И школа была одним из таких вот инструментов собрать всех этих людей, как-то цельно им дать какие-то вот самые-самые базовые, самые-самые важные штуки, которых на самом деле для большинства достаточно. Какой-то какой выход от этого точно есть. Хотя это не было основным, это не было нашей задачей найти там людей в штат. это была задача была сделать так, чтобы люди, которые... Многим людям не нужно стать журналистами. Хотя некоторые, некоторые не уверены, некоторым кажется, что они хотят. некоторые не... Ну, Многие не совсем понимают, что это такое. И важно, чтобы человек, который хочет получил эту возможность. Человек, который не хочет, тоже получил возможность писать хорошо, интересно, умно, так, как ему это нужно. Викископ, спортивные видео.